Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Старлаги. Добро пожаловать в нашу колонию. Диего один из многих любимых персонажей. Он подприимчивый и очень быстро нашел свое место в Старом лагере. Я не хочу знать, кто ты такой. Это все. Он черноволосый мужчина лет 40. Носит усы и завязывает оставшиеся волосы хвост. Чрезвычайно искусен в обращении с луком и многому научил героя. При этом он поддерживает дружбу с другими друзьями, Гордом, Лестером и Мильтоном, двое из которых относятся к другим лагерям. Кроме того, негласный участник гильдии воров из первой части игры. Он первый встречает нас в колонии и спасает от буллета и его головорезов. У него очень длинная история, и даже есть некоторые детали его жизни до колонии. Поэтому в этом видео подборка интересных деталей о Диего. Некоторые из этих деталей уже были в роликах, но поскольку это видео посвящено всецело одному персонажу, будут повторы. Поэтому не обессудьте. Сначала пару слов о его личности и прошлом. Диего до колонии работал на известного и уважаемого человека Семени Гербранд. Он выполнял его грязную работу, но в итоге стал опасным, потому что слишком много знал. И в итоге, чтобы избавиться от него, его сдали властям. За что он и попал в колонию. Но несмотря на свое прошлое, Диего добряк. Он следит за новичками, прибывшими в колонию. Поэтому, когда Буллит со своими стражниками избивает Безымянного, он не стоит и не смотрит в стороне. Он спасает будущего героя. Оказывается, он не может просто стоять и смотреть в стороне, когда избивает безоружного человека. Кроме того, во второй части игры он даже пытается предупредить паладинов о надвигающейся опасности в виде драконов. Но его никто не слушает и вообще отправляет обратно в колонию. А ведь он просто хотел помочь. Но не спешите клеймить лимите Лотара паладином-идиотом, он может извиниться за свою ошибку. А для этого нужно стать письмо Марвином, которое дает Гаронт, в котором рассказывается о том, что драконы уже в долине. Прочитав это письмо, Латар приносит свои извинения. У меня есть доказательства. Вот письмо от командующего Горонда. Так драконы действительно существуют? Я был несправедлив к тебе. Я буду молить Иноса о прощении за мое поведение. Кстати, его можно понять, потому что это уже не первый случай. Послушай. Этому городу угрожают драконы. Еще один сумасшедший. Помимо своей верности друзьям, Диего всегда не против заработать денег. И это стремление к богатству – первая интересная деталь, касающаяся Диего. В третьей части игры его можно взять в качестве компаньона в городе Брага в Варанте. А после этого отвезти в город Мурасул. Вы выполните секретный квест, который нигде нельзя взять. За это вы получите ачивку, немножко опыта и интересный диалог. Ааа, Мурасул. Золото, бизнес и холодное пиво. Диего это отличный сборщик информации. Все дело в том, что ему всегда было интересно, что происходит в новом и болотном лагере. Поэтому в первой части игры организовал встречи со своими старыми друзьями Лестером и Горном, чтобы знать, что происходит вокруг. Кроме того, из комикса можно узнать, что Диего предсказывает войну, которую развяжет трудные обороны, о чем он предупреждает Гордна и Лестера. Лестера, Горна и Мильтона он узнал до колонии. Вместе они сидели в одной тюрьме, перед тем, как их отправили за барьер. Все это можно узнать из истории «Готик комикс», которая как раз-таки начинается с момента, когда компании Горна, Лестера и Диего подкидывают одного незадачливого дезертира с именем Мильтон, которого поймали на росте яблок в городе Харинис. Ну а чуть позже всех отправляют за барьер. Следующая интересная деталь касается причины, почему Диего не может появляться у «Магов огня». В начале игры Безымянному вручает письмо, которое он должен передать к Сардасу. За это письмецо многие бы перерезали глотку, но не Диего. В итоге есть два варианта, почему призрак не может появляться у магов огня. Все дело в том, что верховный макариста против дружбы Милтона с друзьями. Ну а второй вариант – это событие в старом лагере до появления Безымянного. Трое друзей решают обокрасть пункт передачи и прячут Диего в пустой бочке, чтобы он ночью смог выбраться и открыть склад. В итоге они воруют мешок руды, но их побег не остается без внимания. И все это из-за одного мага Драга, который медитирует здесь недалеко. Драга гонится за ними и даже кидает огненный шар, который попадает в мешок с рудой, отчего чего тот взрывается и разрушает часть башни. Но друзьям удается бежать. И вот после всех этих событий Диего навсегда закрыт вход в круг магов огня. Следующая интересная деталь касается некоторых скрытых особенностей некоторых персонажей. Об этой такой скрытой особенности я уже рассказывал про Гамеза. Если включить режим Марвина и залететь в голову Гамезу, то можно заметить, что один зуб золотой. Но, как оказывается, Гамез не один такой. У Диего есть такой же золотой зуб. Следующую интересную деталь многие знают, но не упомянуть ее не могу. Во второй части игры Диего вызывается добровольцем охранять руду, которую добывает паладины. Но при этом все паладины, которые сопровождают Диего, погибают от ползунов. Чуть позже мы его находим и помогаем выбраться из долины. В основном Диего останавливается у подгорного прохода, однако если его провести дальше и вывести к месту обменного пункта, то он скажет одну интересную фразу, а вы получите ачивку «Ностальгия». «Помнишь тогда, когда мы первый раз встретились? Кажется, это было сотни лет назад. В этом месте было что-то еще. Черт, Я не могу вспомнить. Ну ладно». Оставшуюся часть пути я проделаю сам. Мне нужно кое-что сделать, прежде чем возвращаться в Харинис. Благодарю тебя, мой друг. Увидимся в городе. Но в прогулке с Диего можно узнать еще несколько интересных комментариев. Все дело в том, что Диего не идет к Оркам, но некоторые места он может посещать. Например, с ним можно подойти к проходу в новый лагерь, и он скажет свои комментарии. Это вход в бывший новый лагерь. Я уверен, что там поселился дракон. Чтобы попасть к проходу, мы должны идти в другом направлении. Пройти мимо старого склепа. От этой старой гробницы веет ужасом. Лучше нам ее обойти. Дойти до стоянки погибших паладинов. Это шахта, в которую меня поместили, когда я вернулся сюда вместе с другими заключенными. Уверен, что живых там не осталось. Иди первым и осмотрись. Я подожду снаружи. Но если ты будешь задерживаться, я вернусь в свое укрытие. Если, конечно, ты не хочешь, чтобы я подождал тебя здесь. И даже до чистокола орков. Если мы продолжим двигаться в этом направлении, мы снова упремся в стену орков. Пойдем к проходу. В итоге получается довольно интересная экскурсия. Что тут скажешь? Еще один интересный диалог может состояться перед отправкой на Эрдорат. Можно попросить Диего поплыть вместе, а потом отказать ему. На что он обидится и напомнит о том случае, когда он спас безымянного от Булита его головорезов. Думаешь, мы еще встретимся? Я никогда не забуду выражений твоего лица, когда ты лежал на земле после того, как Булит вырубил тебя. Тогда мы встретились первый раз. Им никогда не одолеть тебя. Мы обязательно встретимся снова. Кроме того, в первых версиях игры Диего настолько расстраивался, что уходил домой в одних трусах. Но потом этот бак, естественно, пофиксили. Следующая интересная деталь касается гильдии воров, в которой состоял Диего в первой части игры. Гильдия воров должна была появиться уже с первой готики, но из-за нехватки времени ее так и не удалось реализовать. Но некоторые скрипты по-прежнему остаются в действии. Особенно наблюдательные могли заметить, что призрак в 5 утра выходит из своей хижины и куда-то направляется. А идет он в разрушенное здание, в котором проводит некоторое время. На самом деле он просто сидит и смотрит в пол, и никто к нему больше не приходит. С этим связывали некоторые теории. Например, о том, что Диего страдает бессонницей, или о том, что он кого-то там ждет. Но в свежем интервью с Майком Хоги к 20-летию Готики, разработчик рассказал, что делать Диего в этом здании. Оказывается, это тайное место встречи с Диего с друзьями, то есть с Лестером и Мильтоном. Но поскольку идея не была сделана, от нее остался только скрипт. Следующая интересная деталь о Диего касается смены гильдии. Все дело в том, что в четвертой главе, после того как падает старая шахта, Диего меняет гильдию призраков на гильдию магов огня. Связано это, скорее всего, со скриптами. Все дело в том, что все, кто не принадлежит Гамезу, атакуются головорезами Рудного Барона. Поэтому призрак получает повышение и даже шестой круг магии. Будущее персонажа во многом зависит от решения безымянного героя, то есть какого бога он выберет в третьей части игры. Если он станет на сторону Иноса или Адоноса, то Диего будет жить в Мурасул и станет самым богатым человеком в мире. Но если безымянный поддержит Белиара, то Диего станет личным казначеем короля Рабара Третьего. На этом с интересными фактами и деталями по Диего все, но не все с интересными фактами по серии игр «Готика». Поэтому, если вам интересна эта игра, подписывайтесь на канал. Ролик каждую субботу. Спасибо за вашу поддержку и welcome в группу в Discord и Вконтакте. Ссылки в описании.